Точно подсылку? Что слушал музыку про Джека? ха Воу, да ладно. Маканди? Я не могу принять бой. Здесь слишком много. То есть сейчас будет просто рад. Нифига. Или стоп, или как? А, нет. Приветствую всех любителей видеоигр, а мы с вами продолжаем игру Samurai Jack Battleground. Блин, я только хотел напасть на него с переката как раз. И сделать вот такие вот красивые движения. Отлично, красота. Красота. Ай-яй-яй. Тихо-тихо-тихо, вторая-вторая-вторая Отлично Просто когда вторую выполняешь, он начинает по кругу крутиться и все просто Он начинает так быстро колбасить и никаких проблем Блин, я всегда забываю про двойной перекат Вот это вот то-то, чего реально не хватает Ну, как я думаю, вы помните, в прошлой серии мы встретились со многими противниками Ах, ты ж сука Да тихо Лови, лови, лови. Их только так и надо уничтожать, я думаю. Ну, то есть, можно было, в принципе, с прыжком каждый раз подпрыгивать и так далее и тому подобное. Но это не по мне. Так. Ага, красота. Оскверненные комон Императора. Я думаю, вы помните, что уничтожая эти комоны, мы ослабеваем врагов. То есть они становятся слабше. Отлично. Блин, я как прям вспоминаю серию Всегда забываю про эту тему Ага Ага А, все, блин, я хочу от него увер... Хочу от него Увернуться, а он Не уворачивается Иди сюда, блядь, иди к папке Минус Красота Да ладно, где ты там Да, что остановился-то? Э, не понял он у меня что-то вообще перестал на геймпад реагировать. Отлично. Еле-еле его с прыжков. Блин, у меня столько жизней поотнимали. А где аптечки все? А, вот она, хилочка, все. Все, красота. Во-во-во. Здесь что-то сто процентов не так. Или? Хм... Я думаю, что здесь что-то не... Да что такое? Да что ж он... Ты реаги... что он как-то перестает реагировать какое-то время. Меня это начинает раздражать. Лови, я плеух. Еще и еще эти кидаются. Да не в него! А че они так много урона наносят? Да тихо. И ты за вот появлялись тут всякие. Отлично, уже идем дальше. Очень быстро. Реально быстро как-то это все происходит. Сейчас будет и вакандия, да? О, сейчас будет сложно. Самурай Джек, мы избрали от тебя добычей mm -hmm. на священной охоте. Это древний ритуал, который мы соблюдаем уже много лет. Я больше не стану вашей добычей. У, У тебя нет выбора. Мы и Маканди, И такова наша традиция. Вообще, по-моему, и ваканди. Ну ладно. Че они сбежали-то? Они вообще на него напасть должны были, нет? Пойдем налево. Вот, как раз не зря мы сюда пошли. И сундучок, и наш друг. Я так рад вас видеть. Пожалуйста, возьмите вот это. Кристалл. Хилка, которая мне, в принципе, не нужна. О, огонь навыков. По 55, что так мало. Почему нельзя было просто дать сотку? Косарь валютой. Отлично. Я, кстати, ни разу не пробовал перепроходить другие уровни, дабы получить больше золота или, там, улучшения. Блин, по-моему, здесь что-то будет. Здесь не просто так, везде на воде. Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Да что ж такое-то? Блин. Жму в ворот, а ему вообще пофиг. Блин, меня вот эти жуки реально бесят. Надо будет попробовать все-таки блок поставить. Хоть разок. Я, я обычно сразу жду на в топоти, нет, поэтому мне плевать. О, вижу еще один. Камон. Ай. Бля. Я еще и с высоты упал. Ёбан. Понятно, Понятно. Заебись. Тут, наверное, был все-таки смысл, наверное, не упасть с высоты. А я вот такой просто очень аккуратный и всегда смотрю под ноги. Наверное, просто 24 на 7 смотрю под ноги. А, кстати, у него это оружие, скорее всего, можно выбить. Мое предположение. Или нет. Блин, на самом деле эти камоны нужно уничтожать, потому что если я не буду этого делать, то босс в конце уровня будет сложнее. Ай-яй-яй-яй, захват хотел ему сделать. Но не вышло. Потому что если бы сделать сделал захват, был бы шанс того, что выпал бы этот. Ох ты ж, сука. Ну давай, кто кого еще. Диди... Ай-яй-яй Хорошо, что у меня есть скилочки всякие Иди сюда Эй-эй-эй Он взял меня захват, сделал Поймал меня, прикиньте Ага, прикольно То есть, когда мне кончается жизни при нем Меня не просто убивают, меня Скручивают и уже поймали Блин, вот это реально классно придумано Неожиданно, неожиданно Так, где я? Атле... Тихо, ну-ка, блок Ну, в принципе, сработало. Не так, как я рассчитываю, но первый пробивает блок, остальные. Остальные все не выдерживают, так сказать. Так, хорошо. Теперь я буду более внимательным. Так, когда я падаю, у меня теряются жизни. Во-первых, мне нужен лук. Тихо, тихо. Бля, я не могу им прицелиться, вот что меня бесит Оружие дальнего боя У меня есть стрелы, у меня есть все Но я не могу ими прицелиться Для этого мне нужен лук Отлично, попал? Попал, красота Оп, оп, оп, аккуратно Я так и знал, что здесь нужна аккуратность Тихо, тихо Тихо, ага, они все там поприземлялись а я вот так-то аккуратненько. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. ай да, яй я, я. Не, не то, что хотел, я сделал. Ну да ладно. Ага. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. А, и все-таки задел по мне. Одиннадцать. Двенадцать, тринадцать. 14 красота вот это было сейчас хорошо а дайте вот уже помощнее иду ай давай давай задим и захват а быстро быстро быстро добивающий отлично да зачем ты его добил то я опять хотел на нем сделать захват а он получается двойной комбу провернул и все и не вышло ничего. Так, сейчас скоро и вакансий появится. Ага, там еще один появился. Отлично. О, через решетку зачем ты его закидываю? Иди сюда. Отлично. Ага. Выбил? Нет, не выбил. А, опять. Захват, захват, захват, захват! Понятно, минус один. Ага, вот второй. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, уклоняемся. Тихо, уклоняйся, уклоняйся. Отлично, отлично, еще один. Красота, красота. Держимся, держимся. О, да ладно, мы двоих отпинали и все. Так слабенько. Я думаю, еще двое будут. Ну ладно, красота. Шотландец, Джек, под чарами эти злодеи совсем злющие Отсюда нет выхода, не знаешь как выбраться Из города можно выйти по лестнице, надо только ее найти Спасибо Шипастая булава, отлично Ну булава это булава, но у нас есть меч Надо на самом деле лук купить Так не говоришь, что это и есть лестница на выход в город Ты угораешь? Вы угораете? А нет, это вроде не похоже на лестницу вот он, другой самурай. Надо будет починить лук, либо его купить. Надеюсь, его не надо покупать. Потому что штука нужна не потому, что стрелять из нее, а потому что она нужна иногда. Эй, ты чего, Джек, сам не знаешь, тебе без моих фишек никак. О, я думаю, вы помните, как он выглядит в этом. Как его... Да ладно, лук придется купить? Пиздец. Где ты, лук? Пистолет, пулемет, патроны, горячая вода, дар богов. О, Я не могу купить. Пиздец. А тренировка 40 тысяч. Плохо я не могу лук купить. Вот это очень плохо. Стрелы есть, лука нет. Вот это жесть. А с пистолета я, по-моему, тоже прицеливаться не могу. Это, конечно, как-то не очень. У кого можно лук выбить? А таких, по-моему, здесь уже и нет, у кого можно луку выбить. Или есть? А я не помню. Отлично. А вот мы и в городе. Красота. Так, ладно, здесь спустимся аккуратненько. Такая музыка сразу заиграла. Мне кажется, где-то сейчас будет спидра. Ай, да тихо ты, поймай ты его уже в этом... И захват. Отлично. Патроны. Захват. Оружие ты это мне дашь? а не хватило. Давай еще разок. Ну что ты, давай. Блять, да что ж такое? Что ж? Почему-то у меня геймпад отходит. Такое чувство, как будто он его не видит. Хотя он все видит, все прекрасно. Меня это бесит. Меня это начинает бесить вот все, что я хочу вот О, сундучок. Это мое. Это я забираю себе Боевой молот еще один Да сколько можно Оружие это конечно классно, Но я то им не пользуюсь Зачем оно мне тогда Лучше бы лук мне дали Вот чего-чего от лука бы я не отказался Не понял А ну я понял Да тихо вы Лови, лови. Все изи Легкая победа просто Блин, а город, город город классно нарисован. Ну, то есть он такой весь красный. Сейчас какая-то хуйня будет. Но ну, я так и думал. Давай, за... да что ж такое? Вот. Отлично, еще один, еще один. Отлично, где? Не дал мне патронов. Ладно, я понял. Захват. Не успел, я понял. Захват. Оружие есть. Патроны. Да, блядь, как то меня заебали. Да ладно, вы угораете. Вообще со всех сторон окружили, блядь. Раз. Пистолет мне дай. Дух бы сюда, огонь. Бля, ебать, он меня бесит уже. Просто конкретно. О, мне тут звонят, а я даже трубку взять не могу отлично я даже вообще в наушниках не слышал на самом деле то что мне звонят отлично всех победили ой так хорошо отлично идем дальше бочки бочки все обязательно отлично поднимаемся поднимаемся хорошо так. Э, что нам нужно? Нам нужны навыки. Правильно? Навыки. Навыки. Я хотел что прокачать? У нас есть 17 тысяч. Э, -пу -пу думай, думай, думай, думаю. Вспоминай, вспоминай, вспоминай, вспоминай, вспоминай, вспоминай. Я забыл. Так. Я хотел что-то из этого. Э, не могу вспомнить. Думай, думай, думай, думай, думай, думай, думай, думай, думай. Так, если мы Если мы сейчас э, Идем, движемся, так сказать Движемся По этой линии, то значит Ее-то в принципе и нужно Ее и нужно тогда Получается прокачивать Почему? Я думаю, что В игре не будет возможности прокачать Все и сразу, то есть пока мы дойдем Надо будет качать какую-то определенную ветку Правильно? Правильно, я так думаю По крайней мере, или нет Или да, или нет Блин, ну, как, как вариант, в принципе, как вариант, как вариант. Мне все равно не хватает, нужен коса, а тут три бриллианта. А тут у нас, ну, это увеличивает арсенал, да? А, ну, арсенал вот, это то, что ячейки, правильно? Это то, что ячейки, правильно? Да, это ячейки, а смысл мне, если у меня даже, блядь, предметов не хватает? Так, здесь у нас что, блокирует атаку, это мне не надо, короче. Короче, в принципе, мне нужно еще косарь зеленого духа, и только тогда уже можно будет куда-то идти дальше. Стоп, я не в ту сторону, да, пошел, да? Не в ту сторону. Так. Пойдем-ка туда. Хотя, стоп. Ага, нет, нет, нет, мне не туда. Лучше побыстрее. Будь осторожен, Джек. По всему городу развешаны плакаты на твою поимку. Меня еще кто-то ищет. Ну тогда до свидания, еще увидимся. Пронзающая стрела. Зачем мне стрелять, если у меня нет лука? Мне сейчас наверное лук дадут, да? О, тут постеры саку. Прикольно выглядит, очень прикольно. Какой нахуй по 33 Мы, знаете, тут прикольные постеры, типа. Ну да, тут с луком. Спорим, мне лук дадут. Смотрите Блять, нет, револьвер Ладно Так, оружие дальнего боя Ну-ка Ага, целься я с него не могу Ну все, забыли про револьвер Точнее, можем его сразу же потратить Так, а что, отсюда я пришел Сюда нельзя Нам сюда тогда, да Изи <реш> Сучий потрох А как мне в ней попасть? Я же не могу прицелиться Вот, вот в этом загвоздка Мне не дали лук, но я не могу прицелиться это меня уже бесит Ну ладно, фиг с ним И спрыгнуть я не могу, пиздец. Вот это подстава. Это мне уже раздражает больше всего. Сейчас опять да, будут в Ниндзя Бот. Того, что не видно в тени. Да я тебя отлуплю здесь, мой друг. Да тихо ты, тихо. Он в тени скрывается хорошо. А. Да я же уклонился. Да что ты угораешь? Ай, блок поставил, а я ему не могу это сделать, фишку. Тем встречается со светом достижения. Отлично, изи. Ч, все что ли? На этом все? Что-то совсем простенько, ладно. Я думал, с ним будет посложнее. А что то оказалось совсем простенько. Блин, я тут тот дух не могу забрать. Хотя я знаю, как это надо сделать. Да тих ты. Ага Отлично Так, ну нам только по прямой остается идти Сейчас будет вид сбоку, да? Я так и думаю Там Аку разговаривает Но мне пофиг Аку в телевизоре Да тихо вы Да вы угораете А, ага, хорошо. Блин, из них вообще луки не выпадают, да, или не из кого? Да ебаный рол. Тихо. Еще музыка из Mortal Kombat, по-моему, человек. Очень похожа. Отвечаю. Прям вообще. Вот вы слушайте, Вы реально слушайтесь в эту музыку. Если вы ее вообще слышите, кстати. Она очень плохо сейчас играет. Отлично. Красота. Бля, да вы угорай. А, еще и патронов нет. Так, тихо. Где мои сиреки Ага, минус. А вот тебя мы сейчас быстро нагнем. Да тихо. А! -а, -а, -а, -а, -а. Ставлю блок, он дальше бьет. Как же меня бесит этот таракан. Отлично. Я смог там парировать атаку. Отлично. Опять парировать атаку смотрит. Главное, очень длинная комбо делать, потому что чем длиннее комбо, тем лучше. Короче! Лови. Лови. Лов... Ох ты ж, сука. Все, минус, все. Это нереально меня уже взбесили. Так. Где-то проход открылся, да? О, опа, стоп. Хилка. Сейчас сломается. Нет. Ладно. Я думал, сломается. А мне куда? Мне сюда. А мы сюда не пойдем сначала, подождите. Мы здесь-то были? Да-да-да, пойдем сюда. Или мы отсюда пришли. Стоп. Нет, мы меня не отсюда пришли, ладно Прям видите, тайнички все Тахилка, монетки хм, Почему мне не дают лук? Почему я должен был за ним следить Очень аккуратно там Следить за ним постоянно А почему вид не сбоку? Я, помню, тут что-то видел Монетку Полтишочек, если бы пятихатка, тогда бы да Был бы смысл А так, ради полтинчика Джек, что ты здесь делаешь? За мной гонятся охотники с сглами Знаешь, как хотят сбежать? В дальнем конце бара есть лифт, поднимись на нем на крышу Ооо, это как раз тот момент, когда он бегал. О, аку Так Я могу здесь упасть, да? Так Теперь обратно, там монетки я видел О, самурай, другой Стоит, танцует у магазин, йоу Катана, патроны, пулемет. Да ладно, я реально не могу купить. А да, у меня нет другого Ну, у меня нет лука. опять то вы угораете, реально. М да. Это, конечно, смешно. То есть пистолеты так сразу я могу купить, а. Ой, ваканди. высматривает меня. А, я же говорю по запаху, будут искать. Ну ладно, они уже идут за мной. На самом деле, я могу, наверное, бегать столько, сколько захочу. Дабив слабого врага броском, ты сможешь украсть его оружие. Побеждая врагов, забирай оружие двух зайцев одним выстрелом. Еще один способ украсть оружие заставить противника врасплох. Заставить врасплох? Хм, я запомню. Арсенал заполненный. В нем нет места для новых предметов. Выбросьте предметы, чтобы освободить место. О, чего? Кого? Давайте навыки прокачаем какие-нибудь. Что у нас тут есть? Там, где требуются камни. Да, Тихо, тихо, тихо. Да не так, не так. Вот так, да. Так, мы вот здесь ничего не прокачали. Что у нас здесь? Блокирую атаку при помощи ЛБ. Нажмите мощную контратаку С выпадением нескольких предметов. Не понял, ну ладно а, Своите мощное комбо А тут есть какой-нибудь навык, который увеличивает Как раз количество предметов Когда враг пытается схватить, нажмите ЛБ, увеличение урона, значительное улучшение урона Значительное увеличение урона, отметательного урона увеличение здоровья увеличение скорости прицеливания атак В ближнем бою, пущите шанс прийти мощную контратаку Когда, ага Понятно По-моему это только здесь, да? Это количество увеличение арсенала в дальнем, для дальнего боя. Ну, давайте вот так сделаем. Больше увеличения арсенала носимого оружия. Вот так вот сделаем. Так, увеличение количества огня океа, получаемых поврежденными врагами. Улучшение запаса океа до двух. А! Так, предметы я больше не могу носить, да? У меня типа все. То есть я не могу, да, уже взять? А, вот Хагис смог взять. А, не могу его взять, они уже полные. Нифига себе. А вот это неожиданный поворот. Блин, вот он там, еще один знак. Ну, я не могу прицеливаться. Меня тут бесит. Возвращаться в начало, ради того, чтобы взять лук. Вас что, тут двое, что ли, ребят? Да тихо. Оху, тут еще и этот темный демон. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Да как? А! Да ладно, ну хрена себе! Ч ⁇ я должен был делать-то? Охренеть, я даже ничего сделать не успел. Вообще ничего, полной жизни просто ушли в до свидания. Охренеть, да ладно, вы угораете. Реально так и должно было быть? Да все, все, все, все, пропустим. Пропустим это дело. Хагис, я все равно взять не могу. Поехали заставим врасплох. ай -яй -яй. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, а -а -а -а -а -а. тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо, тихо, у меня есть хагис. Да тихо, я хотел использовать его. Как тебе использовать А, вот, использовать. Отлично Вот он много пополняет И все равно она мне хочет дать этот же хагис Поэтому ничего страшного Дулон, я не могу ему захват сделать Да вы угораете Пополняй Пополняй, пополняй здорово Отлично Тебе пуздак Ага Ага, захват Тихо Отлично Минус Ну и он мне тогда реально врасплох взял Он меня реально взял врасплох Я даже не знал что делать Вот где-то где появляются эти Козлы, но Где они появляются -то? Вот эти Ту -тун -тун -тун -тун. Откуда этот звук вообще не могу понять Интересно Все реально понять не могу Где они появляются Хо, сюда лучше не заходить mm. oh, Какие знакомые мне А, oh, Я знаю, кто будет мои боссы Он и она И зачем you тебе послушалось? Он должен быть в городе Ха Да тут от только этот плакат Ищи свищи его Она такая злая oh. здесь Неудивительно, что я с тобой развелась Кулон на ней, а не на нем. Как вовремя. Они ушли, тут я. И все такие, добрый день. Разыскивается Самураджек, иногда носит шляпу. Вот это столько отсылок просто на мульт. Ну, прям как, ну, как и есть, это же есть по мульту сделанная тема. Так, тихо. Вот это я сейчас очень вовремя поставил, конечно. Тихо, тихо, тихо. Мне нужно твое оружие. А я, я хотел как мультики сделать все. Но все не так работает. Да иди ты сюда. Ну давай, давай. Ага, хорошо. Хорошо. Хорошо, отлично, идем. Захват, захват, захват, захват. Да не его, его. Блин, а у нибудь оружие так ему отниму уже? Тихо, тихо, тихо. Ай. Ладно, у меня есть Хагис. Да. Отлично. А Он решил использовать это, когда у меня еще куча жизни. Прекрасно. Я специально, ну, не хотел его использовать, чтобы он это... На самом деле здесь надо просто действовать более аккуратно. Но если бы не чувак с гранатометом... Лови, лови. И захват. Ну, что в последнее время оружие стали выпадать намного легче. то есть раньше захвата я имел кучу патрон, кучу всего о, и нем ни на одном из них не висит браслет к слову, ну их тут четверо блин, я нашел один прием тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо уклонение тихо, вот так, отлично Отлично. Да тихо уклоняйся. Ладно, используем свой таинственный прием, он быстро накопится. отлично ничего страшного. красота какая. Троих вынес вообще на изи. О, вот это круто! Ой, бутылки заложили. Они даже были их, наверное, поразбивать. Вообще троих на изи вынес. Вот это очень круто. Пойду наверх поднимусь, может там чем нибудь есть? То, ладно, вообще ничего. Вообще ничего. А как же отсылочки? Какие-нибудь там. Ничего, просто для красоты сделал. Ну ладно, пойдем дальше. Вот, смотрите, кстати... Это отсылка уже на другой вид. То есть это он может носить шляпу, а потом приклеили, как вы можете заметить, может носить бороду. Вот, это мне нравится. То есть это в зависимости от времени, где он находится. Акунасок обленился, что просто решил наклеить сверху наклеечки, чтобы не перерисовывать новые плакаты. Типа, за место шляпы он теперь носит бороду. Мне, кстати, в шляпе он больше нравится. Ну... Чем с длинными волосами, с бородой. Ему на соколе не стало бриться, интересно. А вот ли. О, я помню этот момент. Тынь. Уехали. Сейчас будет весело. Нет, не сейчас. Блин. Или будет такая тема? Нет, не будет. Я понял. Во, во, во, во, во, во, во, во. <взвуз> да, воу, воу, воу, должен против них сражаться? Тихо, тихо. Так, ну-ка дайте-ка я сейчас попробую какую нибудь мощное оружие взять. Сколько у меня на мече? Да чуть -чуть, просто чуть поменьше. Ну-ка попробуем взять за место бамбуков кверки. Да тихо, блядь. Ну-ка, лупаника ему разок. Да, блядь. Как же мне эта хуйня бесит, этих еще видом сбоку, неудобно нихуя. Ой, все поприняли позу, что они меня поймали. Да так нечестно нихера. хера. Меня это уже... Меня это камень. Все тихо. Понятно. Берем хилку, берем быстро эту тему. Скай недалеко, конечно. Но ничего страшного. Вот теперь лучше. Я все взял. Взял, в принципе. Хорошо, монетки Все, валим Здесь мы можем пропускать Фух Пропускаем Бля Да тихо-то, тихо Лови Закидай вот доснуть эти серикены А ч они меня бесят? Заметьте, они через него не перепрыгивают что, там будет минус один Да <свят> Ладно, они так стоять будут, реально. У меня так много этих сирукенов, что я их всеми их закидаю. А теперь вот так просто сделаю и все. А так как у них просто грубо говоря нет выбора, я просто их просто отпинаю и все. Изи. Вот так это делается. Огонь Кекс, кстати, у меня опять почти заполненный. И жизни полные. Вот здесь сейчас будет тема, да? Мультики мне, кстати, тоже на лифте приехали. Самура, это была славная охота. Ты заслужил право быть свободным. И уважение, и вакандия. Я мультики будут по-другому. Но это же другая реальность. Не забываем, что там он в будущем, а здесь он без времени. Хотя он здесь проходит все то же самое. Что? Опа! Они меч отняли. Да мы успели попасть на поезд. Ну что, я тебе говорил. А, Аку будет рад. О, я на поезде. Выглядит классно. А, я срез никак не могу, да? А, вот здесь упасть? Могу. Нифига здесь очков навыков выход надавали. А как я освободился, хорошо. Вот что меня интересует. Хм. Интересно. Не, ну это... Вот это вот мне немножко не нравится, да, что... Это, в принципе, игра, я не спорю. Но хотя бы показали, как я освободился там, я не знаю. Вот эти стрелки меня, конечно, жестко бесит. Еще недавно меня ничто так не бесило. Все? Все кончились, Наконец-то можно идти дальше. Хилка. Что там? Я понял. Да, я почему-то так и думал, что не надо именно на крышку подняться. Еще будет, да? Нет. Все, можно падать вниз. Нельзя. Да здесь вы что, мне всех противников понадобиваете? Это, конечно, классно, но это того не стоит. Каждого противника давайте мне еще по дайте. дойти. Это будет, конечно, посмешнее. Отлично, сейчас еще будет, да? Блять, мелкие тараканы. Как вы меня. Серехи накончились. Пойду у меня они еще есть. Вот это неожиданный поворот. А, я, наверное, должен буду. Быть... Да, да тихо, тихо, тихо, тихо. А я захват могу тебе сделать? Нет, не могу. Он типа как босс, я не могу им сделать захват. Блять, но видом сбоку у меня сражаться не нравится, вообще ни капли. Просто капец как меня бесит, видом сбоку сражаться. Но я знаю, что мощнейшая атака, по крайней мере, пробивает блок у него. Ай-яй-яй. Поэтому можно его выпить мощнейшими атаками. Красота, я прям вовремя Называется Прям перед атакой Блок Вот сейчас ему звезда Отлично Ух, улетел Вы это видели, как он жестко улетел Обычно так не летают Ай-яй-яй Отлично Да тихо ты. И захват И захват И захват Ну вот эти летающие, конечно, крысы Меня очень бьет бих... <гас> Да ладно Отражаю, летят пули в них А почему я раньше об этом никто не сказал Сейчас будет баба, да? Я так и думал Блин, ты не устанешь не стрелять, бедненькая? Нифига, у тебя там зонтик Даже в мультике не так твой зонтик показывали, как ты сейчас его показываешь, дорогущая Тихо, тихо, тихо Ага, я понял, лучше далеко не отходить Ага, хорошо Отлично, взял и отразил атаку Еще и воздух ее подкинул Она полегче, наверное, чем тот мужик в космос да опять ты Чего у тебя опять жизнь то ой ой ой ой ой ой ой это было как ты так летаешь друг мой понятно Воу. так ладно давайте-ка используем приз их очень много чего мне них просто куча Блять, под ним еще нельзя стоять Ох. а ч ⁇ они кстати такие жирные стали вообще капец Капец. Вы угораете просто. Давай-давай-давай-давай. Упил его. Давай-давай-давай. Во-во-во. Давай, давай, да. Самое время, самое время. Ну давай, Джарку. Давай-давай-давай-давай-давай. давай. давай, давай, давай, давай, давай. Надо запомнить про эту атаку. Что она с прыжка так могу урон наносит. Фух, аптечка. Уже хорошо. Мне еще с ней опять сражаться, да? Нет, с ним. Когда я уже от кого из них избавлюсь? А, хорошо. Я понял. О, тоже блок пробивает. Красота. Буду знать. Отлично. Я познаю все больше приемов, которые пробивают блоки. Красота. И не, у... и не хуже. О, я не смог его захватить. Вот это я его зажал с двух сторон вообще конкретно. У него даже нет выбора, куда ли удеться. Понятно. Здесь, здесь ты никуда не денешься, может Просто зажал его. здесь Ой, он убежал. Ой, я не хотел, чтобы он далеко убегал. Че, долго я еще буду сражаться-то с ними? Понятно. Ага, теперь... Ага, теперь можно сделать вот так. Пиздать я, братан. Да ладно! Столько уро... Сколько у него жизни, блядь. Да ладно, реально, сколько у него жизни. Я весь заряд кейм на него потратил. Капец. А знаете, что самое главное? Да прыгнет ты. Что через него она не будет нападать. Ай, хотел блок поставить. Отлично, да, бля. Бля, вот это жестко просто. Давай, давай, давай, добивай его, добивай, добивай, добивай, добивай. А теперь самое время использовать аптечку. Мне главное хотя бы от одного избавиться. Вот реально, хотя бы от одного. Доставь ты блок. Отлично. Сейчас, отлично, минус один Она усилилась Извини, красавица, но у тебя нет шанса сами. ней. У тебя жизни поменьше, ты похудее будешь Так, надо еще один хагис скушать Фишка заключается в том, что он реально много здоровья пополняет А я ведь блок поставил Тихо, тихо Ага ты угораешь? Ты как надо мной-то встала. Давай, давай, давай. Еще чуть-чуть осталось. Не давай ей подниматься. Точно, я забываю, что я могу воздух поднять. Ай. Еще кто на кого прыгает. Все. Фух. Это еще не конец, сумурай. Помни мои слова. Вон у нее браслет на руке. Да-да, вот именно. Да, ты ведь не позволишь даме упасть. Да сруби. Ты угораешь? Я думал, он срубит у нее браслет. Так и знал, что все испортит. Всегда одно и то же. По крокодильчику. крики огонь. Вот это было жестоко. Воу, это сейчас было реально жестоко такого поворота. Дай руку. О, она все ближе. Скорее, не знаю, сколько я смогу держать портал открытым. Не успей, да? И сейчас его это-то... Джек! Аши! О, его сейчас получается аку хватил. Блин, это было на самом деле классно. Очень-очень необычно, во-первых, очень необычная концовка для серии, да, как бы Фишка-то заключается не в том, что, да, там он их победил, а в том, как он получил этот клон к себе в руки Но, видите, я еще использовал за серию 5 предметов, это было достаточно сложно, ну, для меня, по крайней мере А так, вот так прикольно, мне нравятся вот эти всякие отсылочки, которые сделаны на... Даже на пятый сезон мультика и так далее. Кто не вспомнил, обязательно посмотреть. Всем спасибо за просмотр. Ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал. Спасибо большое. Пока-пока.